Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. На улице уже глубокая осень, огороды давно убраны, и самое время распланировать посадки на следующий год и обустроить теплые грядки для получения раннего урожая. Сегодня расскажу о том, как выбрать высокую грядку, чтобы она послужила не один десяток лет и порадовала вас щедрыми урожаями. Высокие теплые грядки я использую для посадки, в частности, арбузов и дынь. Раньше я мастерил такие грядки из бревен, либо из досок. Однако такие материалы быстро сгнивают, да и дерево сейчас стоит недешево. На данный момент я задумался о том, какую грядку выбрать, чтобы она была долговечной. И решил, что поставлю грядку из металла. И сейчас расскажу, почему именно я выбрал такую грядку. Основными критериями при выборе грядки, которыми я руководствовался, были цена и качество. Грядки из металла служат долго. Также грядки из металла хорошо прогреваются солнцем, а значит и растения быстрее развиваются, и урожай получается более ранним. В продаже можно найти различные грядки. Например, еврогрядки, но они в три раза дороже, чем грядки из металла. Поэтому я все-таки выбрал металлическую грядку. Также в продаже можно найти грядки из металла различных производителей. Однако у многих из них есть существенные недостатки. Грядки сделаны из тонкого металла, они могут гнуться, также на них нет или недостаточное количество ребер жесткости. В итоге устойчивость такой грядки плохая. Часто у таких грядок не бывает перемычек, за счет чего грядку распирает, когда мы заполняем компостом либо землей. Я же выбрал определенную грядку надежную производителя. Такая грядка стоит в три раза дешевле евро грядок. Также такая грядка изготовлена на заводе, а не в каких-либо кустарных условиях, там в гаражах, например, либо в ангарах, заводское производство всегда гарантирует качество. Грядка обладает оптимальной высотой. Ее высота 35 сантиметров. За такой грядкой легко ухаживать, легко полоть, поливать и рыхлить. Также моя грядка очень устойчива. Она сделана из прочного металла. 0,5 миллиметров толщина металла, когда у других производителей можно увидеть грядки из металла 0,3 миллиметра. Также у моей грядки 14 ребер жесткости, а значит она будет прочно стоять, ее не будет распирать, она не будет шататься и будет иметь приглядный вид. Моя грядка хорошо окрашена, имеет многослойное полимерное покрытие, а также оцинкованную сталь. Данная грядка изготовлена из прочного металла со специальным покрытием, благодаря чему она прослужит более 5 лет. Грядка легко и просто собирается за счет продуманной конструкции и легкой инструкции. Грядка изготовлена на заводе строительных профилей степ, а не в каких-либо кустарных условиях, например, в гаражах. Сборка заняла у меня всего лишь 15 минут. Согласитесь, это очень быстро. Теперь приступаем к наполнению самой грядки. Осенью много различных растительных остатков. На дно грядки я буду помещать крупные растительные остатки. Например, у меня это срезанные цветы и малина после обрезки. Затем я буду помещать более мелкие растительные остатки. Например, осенью это листва, ее сейчас в достатке. Листво я заполню грядку примерно чуть выше половины. Так как на растительных остатках могут присутствовать различные патогены, то для надежности, для обеззараживания я буду использовать препараты на основе триходермы от фирмы Profit, Буду проливать такую грядку водным раствором, а можно внести просто гранулы. На такую грядку понадобится всего лишь несколько горстей гранул. Для нормального действия триходермы нужна достаточно высокая температура. Однако даже при плюс 5 триходерма будет развиваться. А так как это теплая грядка, то в ней будет хорошая температура для ее развития. Триходерма будет медленно подъедать растительные остатки, улучшая плодородие почвы, а также будет уничтожать различные фитопатогены – и в следующем году, при посадке наших растений в эту грядку, они будут надежно защищены от различных заболеваний. После того, как растительные остатки обеззаражены, я приступаю к закладке перепревшего компоста. В такую грядку я вношу компост э, слоем 10 см. Это должен быть уже хорошо перепревший компост. А верхний слой, который мы заполним грядку до самого верха, будет состоять из смеси, опять же, перепревшего компоста и плодородной почвы. Нужно сказать, что за зиму такая грядка может дать осадку и, скорее всего, ее даст. Значит, весной мы просто добавим немного плодородной почвы, чтобы наша грядка была хорошо заполнена. Весной в эту грядку я высажу рассаду теплолюбивой дыни или арбуза. Затем поставлю обычные душки и укрою белым спанбондом. Растения в такой грядке будут чувствовать себя замечательно, и осенью дадут отличный урожай. Такую грядку можно будет замульчировать, например, э, скошной травой, либо, опять же, опавшей листвой. Из такой грядки эти материалы не будет сдувать ветром. Такую грядку осенью после уборки урожая легко будет перекопать. Почва в ней будет мягкой как пух. Проходы между грядок, если вы поставите вот такие высокие грядки, не придется полоть, их можно замульчировать тол толстым слоем, например, коры, либо опилок, а еще можно залужить многолетними травами, например, газонной травой. И такие проходы можно просто косить и не выпалывать. Согласитесь, это очень удобно для обслуживания огорода. А еще подскажу вам небольшой секрет. Такую грядку можно поставить даже на целине, на необработанном участке. Ну, например, если вы только что приобрели дачу и вам уже хочется разбить огородик. В этом случае на дно грядки застелите плотный картон Полейте его немножко водой, чтобы он увлажнился, а затем повторите всю процедуру. Опять растительные остатки, компост и плодородная почва. И в такой грядке не будут прорастать сорняки через картон, он будет препятствовать прорастанию сорняков. И уже осенью, в первый год после приобретения участка, у вас будет собственный урожай. Если вы, как и я, хотите получать ранний урожай овощей, выращивать теплолюбивые овощи, такие как дыни или либо арбузы, обязательно поставьте себе грядку из металла. Она прослужит вам долгие годы и вы всегда будете с урожаем. Скидка на грядку 10%. Если при покупке на сайте вы используете промокод PROCVITOK. Про Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!